Коллеги, добрый день. Сейчас немножечко, пару минут ждем подключающихся и продолжим нашу беседу. Вчера я немного говорил о проверках и рисках. Сегодня расскажу о том, какие изменения были в 2020 девятнадцатом году. Сразу скажу, что полноценно, конечно же, за час я вам не смогу рассказать, как считать налоги. Но все изменения последние я вам обязательно доведу. Буквально пару минут. Ждем, что люди подключаются. Давайте. Так. Сейчас. Ждем. В прошлый раз. Вчера было больше ста человек. Это очень хорошо. Значит, тема интересная, полезная. Напишите, хорошо ли меня видно, слышно. И сейчас начнем. Так. Подключаемся, подключаемся. Ребята, сейчас буквально еще чуть-чуть. ну что коллеги я рад вас приветствовать сегодня и сегодня мы говорим именно об изменениях которые появились у нас в девятнадцатом году в конце в сентябре и в двадцатом сразу скажу что запись будет тот кто вчера не был, а только сегодня пришел то понимают что запись будет в stories то есть когда эфир завершится, там появится кнопочка прямой эфир. Вот, и вы сможете посмотреть в течение суток. Легко и непринужденно. И бесплатно, естественно. Вот, значит, больше я ждать не буду. И вы тоже, я думаю. Поэтому потихонечку начинаем. Итак, что у нас поменялось? Буквально два слова про то, какие были изменения в девятнадцатом году с самого начала. А именно, в... В ноябре 2018 года появились важные и полезные изменения по поводу нерезидентов. Все их помнят, на всякий случай напоминаю. У нерезидента 30% и расходов нет. И раньше, даже если он владел больше 5 лет, все равно он должен был платить при продаже 30%. Так, сейчас я чуть-чуть отрегулирую. Вот. А теперь... Теперь, если у нас нерезидент владеет объектом более срока, то он может применять срок владения так же, как и резидент. Жилой, нежилой, использовался, не использовался, это также все влияет. Но смысл в том, что наш товарищ нерезидент в части льготного срока получил те же права, что и резидент. Это изменения с начала 2019 года начали действовать, вы о них знаете, просто на всякий случай напоминаю. И тогда же в 2019 году у нас появилось правило, что даже если жилое помещение использовалось предпринимательской деятельностью, сроки владения можно применять льготные, трех и пятилетние. Вот это то, что было у нас в января 2019 года. Сейчас я вам расскажу, что же у нас поменялось в сентябре 2019 года, а именно 29 сентября. Можете запоминать, как хотите. 29 сентября 2019 года у нас появилось изменение в налоговом кодексе, в любимой статье 220. Ну, вообще, в нескольких других. Изменения коснулись расходов наследников, расходов одаряемых. Вот эти вещи, они появились в сентябре 2019 года. И по материнскому капиталу. Дети получили право использовать расходы своих родителей. Сейчас я подробно вам об этом расскажу. Вот. Было это в сентябре 2019 года, но распространилось на весь 2019 год. По детям еще и более ранний период сейчас расскажу. Это вот сентябрьские изменения. Еще были изменения июньские, которые ввели понятие единственное жилье для срока льготного, но они вступили в действие с 2020 года. Сейчас более подробно я их все буду рассматривать. Буквально еще я смотрю, подключаются подключаются люди, чтобы им потом не пересматривать запись. Буквально пару секунд, я у себя тут еще материалы посмотрю. Да, значит смотрите, начинаем по существу. Напоминаю, как меня зовут Вадим Владимирович Баранчан, я адвокат по налогам в сфере сделок с недвижимостью так и начинаем по порядку рекомендую взять в руки блокнот первое дарение и расходная часть эти изменения в статью 220 у нас появились в сентябре девятнадцатого года но они применяются ко всем сделкам 2019 года не по покупкам а именно по продажам что это означает к примеру если у вас сделка была в девятнадцатом году даже до сентября, то все равно эти правила распространяются на эту сделку. Какие же это правила? Значит, смотрите, если вы получили по дарению от чужого человека, от чужого, не от близкого родственника объект, то вы должны заплатить налог 13% с его кадастровой стоимости. Ну, конечно, если вы не резидент, то, к сожалению, 30%. Давайте рассмотрим простой вариант резидент. Как было раньше, до 2019 года. Вы получили объект за 10 миллионов рублей, условно, кадастром. Заплатили миллион триста налога, 13 процентов. Через год его продаете за 12, 2 миллиона добавили. Но налог вы должны были платить суммы 12 минус необлагаемый миллион. Ну, необлагаемый миллион под жилье он всем положен, резидентам. То есть, по сути, вы дважды платили налог. Сначала, когда вам чужой человек подарил. А второй раз, когда вы этот объект продаете, не выдержав срока, конечно же, пятилетнего. Потому что от чужого человека не три года дарения, а пять. Что же у нас поменялось Вот именно в этой части? Запоминаем. Теперь, если ударяемый заплатил 13% с кадастровой стоимости объекта, а потом продает этот объект, в этой ситуации... Кадастровая стоимость, которую он заплатил перед этим налог при дарении, считается его расходом. Понимаете, в чем суть? Живой пример. За 10 э, объект подарили мне. Кадастровая стоимость 10. Не 70%, полностью кадастр. С кадастровой я заплатил 13% налог, продаю за 12. После этого у меня получается 12 это доход, а 10 мой расход. Вроде бы я же не нес никаких расходов, я же не покупал, мне же подарили. Но поскольку мне подарил чужой человек, и при дарении, при получении в дар я заплатил 13%, то та сумма, с которой я уже заплатил 13%, второй раз облагаться не будет. И она является моим расходом при последующей продаже этого объекта. Если я его потом захочу продать, не дожидаясь пятилетнего срока. Вот какие изменения по этой части от чужого человека. Напишите, пожалуйста, в чате. Понятно. Нет, давайте, наверное, цифрами. 5 баллов. Поставьте 5, если вам все понятно. И мы двинемся к следующим изменениям. Потому что их несколько целый перечень. А мне же надо успеть за час все сделать. Напишите, пожалуйста. Ну или там вот так, или я не знаю, чтобы я видел, что это понятно. 5 баллов. 5 баллов. Замечательно. Значит, люди опытные. Ну, я расскажу. Указываю доступно следующий момент ну примеры я вам показал и рассказал а как быть если вам подарил близкий родственник вы же не платите налог в этой ситуации не платите но тоже есть изменения здесь все у нас 220 статья налогового кодекса которая называется имущественные налоговые вычеты там все про покупные про расходы и так далее и так далее вот, значит, в нашей ситуации, да, с 2 миллионов будет налог. С 10 уже был оплачен перепродажа 12, дельта 2, с нее, конечно, платится налог. Вот я вопрос увидел. Сейчас говорим о том, как считаться будут налоги теперь, с 19 и 20 года, если вам подарил близкий родственник. Запоминаем. Если вам дарит близкий родственник или член семьи, супруги, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, опекуны, и попечители и усыновленные это все близкие родственники и члены семьи если вам дарит такой человек вы налог не платите кстати когда дядя дарит к сожалению он не близкий родственник налог платить придется а от близких налога нет к примеру опять мне подарили объект когда кадастровой стоимостью 10 миллионов рублей я с него не плачу налог, если от близкого родственника. Правильно? правильно? Через год я его продаю, опять же, за 12. Раньше, поскольку я никаких расходов не нес, моим доходом был 12 и 1 миллион необлагаемый положен. И все. С 11 надо было платить налог. Это было раньше. А теперь, после закона 325 ФЗ, от сентября девятнадцатого года по сделкам начиная с 2019 года ну и 20 естественно тоже если мне подарили квартиру которую когда-то например приватизировали то тот кто мне дарил он же не нес расходов по приватизации не нес поэтому у меня будет 12 доход и мой миллион необлагаемый и все а если тот человек который мне подарил сам когда-то этот объект покупал то вместе с дарением мне объекта, он как бы дарит мне, то есть передает свои права на эти расходы. Значит, вижу, Наталья спрашивает, кто близкий родственник точно. Я перечислил. Сейчас повторю, но просьба слушать внимательно. Супруги, родители, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители. Лимянники не близкие, дяди-тети не близкие, двоюродные братья-сестры тоже. Возвращаемся к этому примеру. Если мне подарила, например, бабушка-миллионерша, которая когда-то эту квартиру за 9 миллионов купила, мне ее подарила, я ее за 12 продаю. Не выдержав срока трехлетнего от бабушки. Три года срок владения льготный. Так вот, 12 это мой доход. А расход я могу взять либо необлагаемый миллион, либо 9 миллионов бабушкиных расходов. То есть расходы дарителя, они считаются моими. Кстати, какие у классные изменения. Вот давно бы на самом деле это, чтобы оптимизацию правильно делать. Так вот, государство в сентябре к нам повернулось, вот, если не совсем лицом, то по крайней мере бочком. Уже не совсем спиной. Я считаю, это очень полезные и важные изменения. Еще раз если вам подарил близкий человек и вы не платите налог при дарении то при перепродаже его расходы являются вашими при одном условии если они у вас подтверждены то есть если вам бабушка подарила в договоре написано что она рассчитывается после регистрации но вы бабушкину расписку не нашли ну что она оплачивала от ее продавца в этой ситуации у вас нет документально подтвержденных расходов в этой ситуации только необлагаемый миллион вы можете применить. А если вместе с договором бабушкиным у вас есть документы, что она застройщику платила или без налом, или по аккредитиву и так далее, в этой ситуации бабушкины расходы являются вашими расходами. У вас может возникнуть, друзья мои, вопрос: а если в договоре написано, что расчеты произведены при, перед подписанием договора? В этой ситуации. Договор является заменой расписки и считается, что подтверждены документально ваши расходы. И сразу могу сказать, увидел вопрос в, чат, в чате вопрос, чуть-чуть не успел сказать. Такое же правило применяется при наследовании. Если вы унаследовали от бабушки, от дедушки, в общем от близкого родственника, от любого. Кстати, если наследование идет, там у вас без разницы, близкий, не близкий, дядя, тетя, там налога ведь нет при наследовании, в принципе, там только на срок это влияет. Так вот, если вы получили по наследству, здесь уже не важно от кого, и у вас есть документы, как наследодатель этот объект покупал, то вы можете при перепродаже его расходы использовать как свои вот такая вот ситуация. Теперь пишем в чате, все ли понятно по этому вопросу. Я пока посмотрю, какие вопросы задают. Если подарили в апреле 19, а сейчас продаем, попадаем ли под такой расчет? Да, квартира Чел, наверное, Челябинск. Конечно, подпадает. Еще раз, неважно, когда вам дарили, хоть 30 лет назад. Если вы продаете в 2019 году или в 2020, ну и дальше, это правило работает. Пятерочки вижу, спасибо огромное. Сейчас посмотрю, что еще по чату было у нас. Круто. А, если в ДКП подписать, ну это, собственно, Ольга, я уже только что озвучил. И при наследстве Александру тоже я сказал, действует. Ну что ж, коллеги, ставим пятерки, десятки, двадцатки и двигаемся дальше. А то сегодня опять не успеем. Надеюсь, что с наследованием и дарением ситуация понятна. Вот Следующий момент. Естественно, у вас, как всегда, есть право выбора. Либо миллион, либо расходы. Риэлтор Гончарова спрашивает, а приватизация? Девочки, задавайте вопросы, а не пишите приватизация. Я понимаю, в чем смысл. Я до этого сказал, что если даритель или наследодатель не нес расходов, естественно, в этой ситуации, конечно же, у вас только миллион необлагаемый. Все. Так, если в договоре наследования сумма прописана. В каком договоре наследования, Елена? Не совсем понимаю. При наследовании договоров не составляют. При наследовании кто-то умирает, а наследники либо по закону, либо по завещанию. Либо я не понял ваш вопрос. Если нужно, уточните, я отвечу. Друзья, ну я надеюсь, тут понятно. Передвигаемся плавно к материнскому капиталу. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь знает. Об изменениях по налогообложению мат капитала вообще или нет. В завещании сразу скажу, расходы никакие не пишутся. Вас нотариус пошлет на три буквы, если вы захотите написать расходы и к завещанию приложить расписки. Это не делается, это другая история. Жилое, нежилое, неважно, значение никакого не имеет абсолютно. Так, вижу, у кого-то нет, у кого-то огонь. Не сталкивались, замечательно, тогда слушаем внимательно и подробно. Я сначала скажу, как э, по закону, я сразу говорю, я русским языком рассказываю. Если я вам зацитирую налоговый кодекс, вы меня будете проклинать весь оставшийся день. По-русски. Раньше дети, которые. И члены семьи, там, ну мама мат-капитал получила, она собственник, а потом выделяет папе и деткам. Раньше члены э, семьи, которые получили по мат-капиталу выделение долей, они расходов не несли. Если они продавали после срока владения пятилетнего, то все хорошо. Ну, бывает, если оформляли дарением, то трехлетний был. Потому что от близких членов семьи. Вот, е еще раз. Раньше дети не, не несли никаких расходов. Поэтому их э, при продаже доли у них был доход, который уменьшался на миллион, необлагаемый, умноженный на их дольку. Вот что они могли брать в уменьшение. Сейчас, на основании закона 325 ФЗ, 29 сентября 2019 года, при продаже долей, полученных в результате выделения, те, кто их получил, дети и супруг, могут применить расходы на приобретение объекта, пропорционально своей доли при соблюдении двух условий. Сертификат получен членом семьи и члены семьи, которые несли расходы, не учитывали их в своем налогообложении. Это уже переведено на русский. Сейчас я попробую вам расшифровать. К сожалению, в эфире Инстаграма нет презентации, но что делать? Кто присоединился сейчас, в течение 24 часов будет запись, можете начало посмотреть. Живой пример. Папа с мамой купили квартиру, цифры условные, за 5 миллионов рублей. Из них 450 материнский капитал. Неважно когда. Ну, допустим, в 17-м, в 16-м, в 18 19-м, неважно когда. Они купили, выделили двум детям доли по одной десятой. Не надо писать, почему по одной десятой, там почему ни больше, не меньше. Это условный пример для понимания. Через год продали за 7 миллионов рублей. У каждого ребенка по одной десятой доли Правильно? Правильно. За 7 миллионов продали. 1 десятая от 7 миллионов у детей это 700 тысяч. То есть 700 тысяч доход каждого ребенка. Доход каждого ребенка можно было уменьшить на 100 тысяч рублей. Почему на 100? Необлагаемый миллион, одна десятая от него 100 тысяч рублей. Исходим из того, что продажа одним договором. Потому что по отдельным долям это все можно, если с опекой договоритесь. Сейчас не об этом. Условный пример. 700 тысяч доход, 100 тысяч расходная часть в виде одной десятой от необлагаемого миллиона. С разницей оставшейся 600 тысяч платит ребеночек 13%, 78 тысяч рублей. Сам ребенок платить не может, платит за него законный представитель, мама, и она же подает декларацию. Так было до изменений. Что поменялось сейчас? Такая же ситуация, за 5 миллионов купили, из них 450 мат капитал, выделили доли детям по 1 десятой, за 7 миллионов продают. Все то же самое. Эх, жаль, что нет презентации, но, к сожалению. Кстати, по поводу презентации. У меня периодически проходят длительные вебинары, двух 3 часовые, полноценные, как положено, с презентациями и так далее. Кто-то может посмотреть записи на канале YouTube, у меня есть в шапке профиля, зайдете в топлинг Там есть канал YouTube, и там бесплатно у меня выложен декабрьский большой-большой вебинар. И периодически я провожу свежие, там февраль, март, поэтому посмотрите, там ссылки есть. Анонсы я сделаю обязательно. Так вот, возвращаемся к маткапиталу. капиталу Если дети купили, дети не покупали ничего, у них выделена доля, 1 десятая, сейчас они имеют право 700 тысяч своего дохода, ну то есть за 7 продали, 1 а десятая, это 700 тысяч дохода. Тысяча 500... пятьсот. Почему одна десять 10... пяти миллионов покупали же, папа, самая, за пять миллионов? Дети могут использовать либо одну десятую от необладаемого миллиона, либо одну десятую от расхода части. что родители себе полностью не используют по лету, по расходу ситуацию... ситуации за 5 купили, за 10, за 7 продали, тут надо будет цифры смотреть внимательно. У меня в ВК очень большой пост с подробным расчетом был. Если кто у меня в ВК состоит, можете посмотреть. Налоги для риэлтора, группа называется, там почти 5000 риэлторов именно по налогообложению. То есть сейчас с 2019 года по изменениям можно брать либо одну десятую от миллиона, либо одну десятую от расходов. Причем эти положения распространяются на 2019, 2018 и 2017 год. Поэтому если вы уже платили в 2017-2018 году, по итогам 2017 18 большой налог при продаже детских долей, посмотрите внимательно, как был расчет. И вы по новым правилам можете сдать уточненку. Вот. Это вот вопрос в чате я уже увидел. Если купили за 5 и продали за 5, налога не будет ни у родителей, ни у детей. Потому что родители своими расходами, по сути, поделятся с детьми. Вот такое очень интересное изменение. Самое главное, что оно действует на семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый год по доходам, не по покупкам, когда были выделение было, неважно по доходам от продажи долей, которые были получены в семнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом годах. Поэтому если что, делайте уточненки. Если не знаете, как делать, вы знаете, кому написать. директ. Коллеги, понятно ли вам эти изменения? Если что-то не ясно, я могу пояснить. Пока вы пишете, я кое-что добавлю. Если за 5 купили, за 5 продажи, не бу, продажа была налога не будет с маткапиталом. Если у детей, если у родителей срок владения вышел, а выделение было недавно, то дети, получается, должны платить налог, а родители не должны платить налог, и не должны подавать декларацию, потому что у них срок владения вышел я помните, вчера в эфире напоминал, что после, выдерж... после истечения льготного срока 3-5-летнего не только налога нет, но и декларацию подавать не нужно. Вижу, спасибо, понятно, замечательно. Тогда плавно, плавно, плавно двигаемся. Так, сейчас смотрю. То есть уменьшаем доли на расходы родителей при покупке этой квартиры. Правильно, да. Правильно, не знаю, как вас зовут. Что такое Форекс, знаю, имя не угадать. Да, да, действительно, именно в этом и суть. Раньше дети могли в расходную часть взять только миллион, умноженный на дольку свою, а теперь расходную часть на всю квартиру, умноженную на дольку. Нужно считать цифры, иногда выгоднее взять 1 миллион, а иногда выгоднее взять расходы. Но сам факт того, что это можно делать, вы теперь знаете Посты у меня, кстати, в инстаграме, кто смотрел, по-моему, я даже пост сделал более подробно. Значит, смотрите, Светлана Попова, если доход 0, декларации нужно подавать? Нужно. Если срок не вышел, даже если в ноль продаете, все равно необходимо подать декларацию, показать доход минус расход, даже если 0. Если приватизация, срок владения 5 лет? Нет. Нет, Света. При приватизации 3 года, запомните, 3 года владения всегда. Причем если до 98 -го года приватизировали, в этой ситуации вообще все сроки вышли. Ранее возникшее право будет, независимо от даты регистрации, кстати. Поэтому я говорю, следите за анонсом вебинара, я провожу длительные большие. Так, по этому вопросу все понятно. Я надеюсь, значит, по нерезидентам я рассказал. Теперь смотрим про единственное жилье. Значит, смотрите, напоминаю немножечко про сроки. До 96, извиняюсь, до 2016 года, когда вы покупали объекты, собственность до 2016 года, срок владения был 3 года, всегда, независимо ни от чего. И он, конечно же, уже истек. Для жилья 100%, а если э, нежилой фонд, то может быть ситуация сразу вижу вопрос если подали переуступку если у вас была переуступка без собственности декларацию все равно подавать нужно необлагаемого миллиона нет а расходная часть есть если вы резидент так я отвлекусь немного на чат сразу потом вернемся к единственному жилью если вычет не весь выбрала если вы заявили вы начали применять но полностью не выбрали продали квартиру, то пока вы не выберете 2 миллионный доход, то бишь 260 тысяч налога, вы можете продолжать применять. Если вы его заявили, когда вы были собственником, и все у вас было на момент заявления хорошо. Если продам до менее пяти лет и участок менее пяти лет за 5 миллионов, а кадастровый 1,7, какую цену указать? Так, ребятки, давайте так, как минимизировать цифры, я легко могу рассказать, но не сейчас. Потому что люди пришли послушать изменения. Это госпожа Родионова. Легко и непринужденно я вам отвечу. Указывать не менее 70% кадастра нужно. Цифры должны быть у вас, покупки должны быть, чеки на строительство. Ну, он же не из воздуха возник. Поэтому если нужно будет, я консультировать очень даже легко могу. Ребят, но не сейчас. Потому что не относятся к теме. Иначе не успеем. В конце, если будет время, я вам отвечу поподробнее даже сегодня. Итак, сроки. До 2016 года срок был... Три года после 16 -го года. Три года в некоторых случаях освежаем в памяти или запоминаем, кто не знал. Дарение от члена семьи или близкого родственника. Три года. Наследование от члена семьи или близкого родственника. Три года. Приватизация. Три года. Пожизненное содержание с оживением. Три года. Не рента. Ребята, не рента. И в ренте, и в пожизненном содержании с оживением тот, кто купил, и платит ежемесячные платежи, называется плательщиком ренты. Но если договор назывался рента, пожизненная или постоянная, 5 лет. А если пожизненное содержание с тогда 3 года. Есть нюанс, запоминайте. Это написано в статье 217.1 Налогового кодекса. И во всех остальных случаях 5 лет было. Вот в этот трехлетний список, с 20 -го года, сразу скажу, только по продажам, начиная по продажам, с 1 января 2020 -го года, неважно когда была покупка, именно продажа. Единственное жилье, если вы продаете, неважно как вы его получили, по наследству, дарению, приватизации или покупки или долевки, срок будет 3 года. В том случае, если у вас это единственное жилье и... Здесь учитывается совместная собственность супругов. Что это означает? Есть, я вижу вопросы в чате, я отвечу потом. Друзья, обязательно. Людмила, вот я вижу здесь, отвечу в конце. Если вы владеете, ну, к примеру, я владею единственной квартирой, я ее купил, ну, к примеру, там, 4 года назад, обычно по покупке срок владения 5 лет, но если у меня это единственное жилье, э Значит, по поводу наследования неоднозначности я тоже объясню потом свою позицию. Если я продаю единственное жилье, то мне достаточно им владеть 3 года. Не обязательно 5 лет, хотя это покупка, обычно 5-летние. Если у меня кроме этого единственного жилья есть еще доля в родительской квартире, которую я с ними когда-то приватизировал и забыл про нее, то эта квартира моя уже не будет единственной. Вот такая ситуация. Как доказать это все, я сейчас расскажу. Вот. В том случае, если у меня единственная квартира, купленная моя, все хорошо, но у моей жены есть квартира, оформленная на нее, титульный собственник она, но куплена в браке, хотя она и титульный собственник, но ведь это совместное имущество считается у меня и у жены, правильно? В этой ситуации мое жилье не является единственным, потому что хотя я не являюсь титульным собственником в другой квартире, но это ведь квартира у меня с женой куплена в браке, она является совместной. Как быть, чтобы она перестала быть совместной? Вопрос, вариант первый развести с женой, вариант второй сделать брачный договор, в котором будет написано, что у нас режим раздельной собственности, на кого оформлено тот и собственник. В этой ситуации ее жилье будет ее личным. И хотя мы в браке хотя мы в браке, моя квартира будет единственная. Вот я вижу, задают вопрос, не спешите задавать вопрос. Обычно как? Вижу вопрос в чате, через секунду уже вы слышите ответ. Понимаете? Не спешите. В конце лучше задавайте вопросы. Вот. Поэтому, если брачный договор есть, то все, что на жене оформлено, не является совместным. Если есть раздельный режим. Вы не путайте, пожалуйста, брачный договор может определить судьбу двух или трех объектов, а остальные совместные не трогать. Брачный договор это разные бывают. Бывает просто с раздельным режимом, а бывает определяется судьба конкретных объектов. Вот это лично жене, вот это лично мужу, а все остальное совместное. Поэтому есть нюансы. Еще раз, если я продаю свою квартиру, а она у меня единственная, то три года владения Достаточно, что продать без налогов. Здесь есть очень важный нюанс: как будет отслеживать налоговая инспекция, единственная, не единственная. Отвечаю никак. Но вы сами-то подумайте, каким образом она будет налоговая отслеживать, если у нас в ЕГРН до сих пор нет галочки. Использовался мат-капитал сделки. Кстати, хорошо бы, да, если была бы такая галка в Росреестре, но ее нету капитал капитал. отсюда проблемы и геморрои многих. То же самое, нет галочки совместное, несовместное, вот в чем дело. Если у жены, вижу вопросы, если у жены квартира или имущество оформлено до брака, то это какая собственность, совместная? Нет. На всякий случай вдруг кто-то не знает. Полученная по наследству, несовместное. Полученное по дарению, несовместное. Полученная в порядке приватизации супругой, несовместная. Купленная ею или как-то еще полученная до брака, несовместная. Учитывается только совместное имущество, приобретенное в браке, пускай даже титульно на другого супруга, в отсутствии брачного договора в отношении этого объекта недвижимости другого. Вот если брачного договора нет, в этой ситуации все хорошо. Тогда, наверное, я сейчас все-таки посмотрю, по ходу дела отвечу на вопросы. Так, минуточку. Так, Если есть брачный договор, жилье, я рассказал Светлана, доля в родительской квартире, добрачная, да, конечно же, это не является совместной. Если у моей жены есть какое-то имущество, которое не является совместным, то хоть 100 долей у нее есть, это ко мне не имеет ни малейшего отношения. Если у супругов единственное и, и у титульного, и у супруга, то три года э, не совсем понял вопрос. Смотрите, э, уточнение. Налоги считаются, базовые вещи, налоги считаются отдельно по каждому налогоплательщику. В данной ситуации я продаю объект, и соответственно, если я продаю объект, смотрят, для меня оно единственное или нет. У жены единственное или нет, это не важно. Понимаете, например, у жены есть 5 квартир, и все не совместные. Она какую-то продает свою, это ее проблемы, потому что это ее личное имущество, совместно Я когда свою продаю, в этой ситуации смотрят, есть ли у меня другие объекты титульна. И есть у меня, хоть и титула нет, но совместное имущество с супругой. Пока механизма нет, ребята, сейчас февраль месяц. Второй месяц действует это положение. Конечно же, это никак не урегулировано в плане проверок. Пока. А, вижу вопрос. Угу. Елена задает. Как в декларации указать, что жилье единственное? Никак. Потому что если жилье единственное и срок владения 3 года, значит у нас нет налогов и нет обязанности подать налоговую декларацию. Поэтому в декларации никогда не появится галка «Единственное жилье». Поскольку если жилье единственное, значит срок истек, значит декларация по нему не подается. Надеюсь, на вопрос ответил. Так, если в браке приватизация, смотрите. Неважно в браке или нет, полученное по безвозмездным сделкам не является совместным имуществом, даже если в браке. Неважно. Если в браке куплено, значит считается, что за счет совместных денег. А если у нас в браке было наследование, дарение или приватизация, хоть в браке, хоть без, это не совместное имущество. Так... Форекс ТОП 2020, уточните вопрос, я не совсем понял суть, с удовольствием отвечу. Так, ну мы поняли, друзья, что доказывать должна налоговая, что это не Е. Понимаете в чем дело? Если дело дойдет до суда, вы конечно же скажете, вот я титульный собственник, вот у меня все хорошо, у меня ничего нет. Поэтому возникает вопрос, а может с брачным договором поиграться? Можно. Если у вас единственное жилье, надо его продать. Хочется три года, овладеете а им 4, но это была покупка, пятилетнего срока нет, а потом, и есть титульно оформленное на жену в браке, делаете брачный договор, удостоверяете его у нотариуса, указывайте режим раздельной собственности, что оформленное на жену является ее личной собственностью. В этой ситуации, после брачного договора на следующий день, вы продаете, его регистрировать нигде не нужно, поскольку титульный собственник не меняется. Просто нотариальное заверение вдвоем с женой. И на следующий день вы продаете свою квартиру, а та квартира, оформленная на жену, уже не является совместной, потому что вы заключили брачный договор. И при продаже вашего объекта, смотрите на момент продажи и отчуждения права вашего, три года истекли собственности, истекли, значит оно единственное, значит налога нет, значит можно показывать любую цифру и декларацию не подавать. Независимо от того, резидент вы или нет. Вот такой вариант. Так, вижу еще какой-то вопрос. Если на момент вступления наследство была кадастровая стоимость, после межевания так выросла в два раза, при продаже кадастровая стоимость учитывать. Значит, смотрите, вопрос следующего. Сразу скажу, на 1 января беру, давайте так, Екатерина Юркина, я вам отвечу через... Две минуты, когда расскажу про единственное жилье. Следующие изменения касаются правила 70% кадастра, а то опять не успеем. Значит, смотрите, про единственное жилье, я надеюсь, понятно. Есть нюанс. Обычно человек что-нибудь продает, потом покупает. Ну, как правило. А если вы сначала купили, а потом продали? На момент продажи старого объекта у вас снова есть собственности? Есть. Значит, ваш продаваемый старый объект не единственное жилье, не единственное, вы же уже новый купили и на себя зарегистрировали. Так вот, если между покупкой нового и продажей старого объекта жилого прошло меньше 90 календарных дней, то в этой ситуации вы э, можете считать второй, старый объект все равно единственным жильем, хотя у вас уже новый был куплен. По поводу календарных и не календарных в налоговом кодексе написано 90 дней. По общим правилам исчисления сроков в налоговом кодексе дни считаются рабочими. Разъяснений по этому поводу нет. На всякий случай лучше пока считайте календарными. Я не готов сказать как будет налоговая и Минфин смотреть на количество дней календарные или Рабочие. Общие положения, что должны быть рабочие. Но от греха подальше для упрощения общения с клиентами. Считайте пока. Что? Календарные 90 дней. Еще раз. Я в феврале 2020 года продаю объект, которым владел 3,5 года. Это у меня единственная квартира. Но перед этим в декабре 2019 я купил новую квартиру. На момент продажи в феврале у меня же вторая квартира новенькая в собственности есть? Есть. Значит, по логике старую квартиру, продавая в феврале, она же не единственная? Нет. Значит, надо 5 лет владеть. Но между покупкой новой и продажей старой прошло у нас менее 90 дней, менее декабрь и февраль. В этой ситуации, хотя на момент продажи старой квартиры новая у меня в собственности есть, старая все равно считается единственной и по ней срок 3 года. Напишите, пожалуйста, понятна вот эта суть изменений или нет. Вот этот нюанс очень важный про 90 дней. Многие до сих пор путаются и не понимают его суть. Напишите, суть ясна. Ну или как-то опять пятерку или там. Как это называется, не знаю. Дайверы так никогда не показывают, они показывают вот так. Потому что вот так означает всплываем на поверхность. Дайверов в чате нет, я вижу. Напишите, пожалуйста, понятно ли вот эта ситуация и еще маленький момент про земельный участок. Я сейчас расскажу. Если вы 4 года назад купили земельный участок с жилым домом, сейчас его продаете, то жилой дом, и жилой дом у вас единственный, ничего больше нет у вас собственности вообще, жилья никакого. И далее тоже. В этой ситуации вы продаете жилой дом, по нему срок владения 3 года. А земельный участок это же не жилье? Не жилье. Но в законе с 20 года появилось изменение, что если вы продаете единственное жилье и земельный участок, на котором расположен этот дом, являющийся единственным жильем, то для этого участка срок владения тоже 3 года. Поэтому если вы продаете участок вместе с жилым домом, другой недвижимости у вас нет, это у вас единственное жилье, Льготный срок будет 3 года и по дому, и по земельному участку. Статус участка значения не имеет. Сразу скажу. Так, э, э, э, рассказывайте доступно, я рад. По земельному участку, я думаю, тут вообще все очень просто. Единственное, жилье каждый год можно использовать. Да, Нина, конечно, тут, тут не важно, что каждый год. На момент продажи. У вас не должно быть в собственности других объектов. Либо на вас титульно, либо на жену, но в совместной собственности. Либо есть на момент продажи другое жилье у вас, но с момента его покупки до продажи меньше 90 дней прошло. Кстати, вот эта дата 90 дней смотрится не по дате сделки, а по дате регистрации. Вот когда вы собственность получили на новенький объект и продаете старый и регистрация по нему проходит, то есть не до даты сделки должно меньше 90 дней пройти, а до даты регистрации отчуждения вашего старого объекта. Ну, то есть по просрегистру смотрим 90 дней. По земельному участку я тоже думаю, что все понятно. Сейчас я буквально секундочку пробегусь по чату. А, ну вот я уже ответил, да, с момента регистрации права ФРС. Даже я не видел чата, но ответил, видите как бывает. Минуточку, минуточку, если какие-то вопросы именно по единственному жилью. После пяти налог платится или после трех, если квартира куплена. Если куплена пять лет, за исключением продажи единственного жилья, по единственному жилью, даже если покупка, то три года. Остеобаланс, привет остеопатам, хорошая профессия. Так, значит, Екатерина, по поводу э, кадастровой стоимости, сейчас я как раз расскажу про кадастр. Друзья мои, все помнят правило 70% кадастра. Напоминаю, раньше можно было занижать до миллиона рублей и все, по жилью продавали, квартиру миллион не облагается, и все было классно. С 2016 -го года законодатель эту ловушечку закрыл. И сказал, что бога ради, занижайте, пишите миллион рублей в договоре, но считается для налогообложения, как будто бы вы продали за 70% кадастровой стоимости, ну чтобы не занижали. В чем нюанс? Кадастровая стоимость для правила 70% берется не на дату сделки, а на дату 1 января того года, когда произошла регистрация отчуждения вашего объекта. Поэтому, если на момент вступления в наследство была одна кадастровая, а потом выросла, при продаже будет учитываться, Екатерина, та кадастровая стоимость, которая была на 1 января года, в котором вы продали и прошла регистрация отчуждения права собственности. Но, если вы, вот собственно в чем суть изменений, если вы, например, в течение года у вас был земельный участок, вы его размежевали на два Разделили, получилось два новых кадастра, два новых объекта собственности. Срок у вас, кстати, к сожалению, исчисляется с момента новых участков. Это Верховный суд сказал, это не я придумал. Сейчас не буду подробно останавливаться, потому что не успеем. На вебинары приходите, на длинные, там все я рассказываю. Так вот, если вы поделили участки в середине года, по каждому из этих участков на 1 января Кадастровой стоимости нет. Почему? А потому что их тогда не существовало в природе. Правильно? У вас же был один участок, вы его размежевали, в середине года два новых объекта появились. Вновь созданные объекты недвижимости, два участка. Так вот, в 2019 году в этой ситуации вы могли их продать за любую цену, даже ниже 70% их текущего кадастра, и ничего вам не было. Почему? Потому что на 1 января года продажи кадастровая стоимость по каждому из этих участков отсутствовала. Потому что объектов в природе, ну, де юра, не существовало двух новых кадастров. А что поменялось в 2020 году? Еще пример. Вы купили в новостройке квартиру. Вы ее, ну, например, в январе застройщик сдал объект, в феврале все дольщики оформили собственность. Ну, такая фантастическая ситуация по срокам. И... Например, оформили собственность, поставили на кадастровый учет, присвоен кадастровая стоимость и в марте вы продаете. В 2019 году можно было продать за любую сумму, потому что на март месяц кадастр был, а на 1 января кадастра не было. Потому что дом-то в январе только введен был и в феврале зарегистрирован собственности квартиры на кадастровый учет, поставлен с определением цены. То есть для новостроек, для новых объектов, когда вот из одного участка 2 появилось, правило 70% кадастра в том году, когда они появились новенькие, не работало в 2019 году. С 2020 года эта лазейка закрылась. В чем это выражается? Для, но, запоминаем, друзья мои. Для новых объектов, как, значит, это правило с 2020 -го года, при продаже с 2020 -го года, сделки 2019 -го года, Сюда не попадают, поэтому я всем советовал в 2019 такие ситуации с разделениями быстро перепродавать успеть. С двадцатого года, если вы продаете новый объект, который возник в течение этого года, либо построили дом, либо разделили участки, либо объединили квартиры, две штуки в одной, получился новый кадастр и новый объект недвижимости. В этой ситуации кадастровая стоимость для правила 70% берется... Или на 1 января, а для новых объектов на дату постановки на кадастровый учет. То есть вот эта лазейка, к сожалению, закрылась. Если объект создается, ставится на кадастровый учет и сразу определяется его стоимость, это не на 1 января, а на момент постановки объекта на кадастровый учет. Правило 70% берется в отношении той стоимости, которая была на момент постановки на учет. Если в течение года будут переоценки, это не важно. Либо на 1 января для старых объектов, то есть для вторички ничего не поменялось, а для новых объектов с момента берется та кадастровая стоимость, которая была на момент постановки их на кадастровый учет. У вас может возникнуть вопрос, а если объект сделали, на кадастровый учет поставили, собственность получили, а кадастровую стоимость не определили, а позже, через месяц-два установили. А в этой ситуации правило 70% кадастра, внимание, не работает в этом году. Потому что ни на 1 января этого года не была установлена кадастровая стоимость, ни на момент постановки объекта на кадастровый учет. Вот такая вот фишка. А в следующем году работать будет. Потому что то, что было в этом году потом определено, в следующем году, на 1 января, оно ведь существовать уже будет, правильно? Поэтому, если у вас новый объект появился, хотите его перепродать по-быстрому, и то смотрите, на момент постановки на учет, установил кадастровую стоимость государства или нет. Если установил, надо ее учитывать для 70%. Если не установил, то применяйте любую цену в договоре, какую хотите. Вот это важное и полезное изменение. Напишите, пожалуйста, все ли понятно по этому нововведению. А я пока посмотрю чат. Так. Если нам... А, ну это я уже ответил. Вот Екатерина, да, берется. Кстати, вот если у вас после межевания присвоение адреса, Необходимо понимать, если кадастр, все как было, так и осталось, то на 1 января берется того года, когда у вас пройдет регистрация. Ой, вижу плюсики. Вы знаете, мне приятно, когда что-нибудь в чате такое полезное. Так, следующий. Сейчас я посмотрю, коллеги, чат. Так, угу. Немного непривычно мне все-таки... Денис Фили написал Долевое участие учитывается А, Хороший вопрос Денис, по поводу единственного жилья а, Учитывается нахождение в собственности Жилых других помещений Поэтому если у вас есть одна квартира в собственности И пять штук в долевке Но там собственности нет Не оформлено То считается, что у вас этих квартир как бы нет Потому что вы же можете по переуступке их перепродать правильно, и они никогда не станут вашей собственностью и жильем вашим. Поэтому то, что не принято от застройщика, и то, что еще не оформлено в собственность, оно не учитывается. Если от застройщика приняли, но собственность не оформлена, все равно это не считается вашим единственным жильем, поскольку отсутствует собственность. По крайней мере, это мое мнение. Других мнений нет. ФНС молчит. Ну, я думаю, в течение полугода много полезного появится. Если участок перевели собственность, Елена спрашивает, недавно, а дома владели более трех лет, налог на участок отсутствует. Смотрите, если это единственное жилье, по дому три года продаете без налогов, без декларации, сумму пишете любую. А по участку, если перевели недавно, к сожалению, либо расходы, либо необлагаемый миллион, со всего остального будет налог. Поэтому при продаже дома с участком пишите, участок продан за миллион рублей, и по нему применяете миллион вычета облагаемого, а всю остальную сумму сделки указываете на дом, потому что по дому нет ни декларации, ни налога. Но участок декларацию нужно будет подать, показать. Алена, если второй объект продали за месяц до продажи первого, нет срока отчуждения, не будет считаться налоговое, что было сделано. Значит, смотрите, что будет считать налоговое, это их проблема. Никто не может нам запретить продавать этот объект, а не тот. Смотрится технически на момент продажи вашего жилья, по которому вы хотите применить трехлетний срок вместо пятилетнего. Было у вас в собственности другое жилье или нет? Нет. И э, прошло ли между другой собственностью, ну, была ли новая собственность приобретена менее 90 дней или нет. И все. Другие варианты налоговые не интересуют. Ален, если я не ответил на ваш вопрос, может я его не до конца понял, напишите мне потом в личку я вам отвечу. При наследовании 3 года, а, значит, смотрите. Наследование дарение, Спорный вопрос. Минфин э, иногда пишет, при наследовании всегда 3 года. Я как юрист смотрю по-другому. Вот, даже сами логически порассуждайте. В налоговом кодексе есть статья 217.1. Там есть перечни трехлетние. Первый пункт написано «Наследование или дарение от члена семьи или близкого родственника». Второй пункт «Приватизация». Третий пункт «Пожизненное содержание с иждивением». Четвертый пункт «Единственное жилье. Трехлетний срок». Вопрос, если наследование, если слово от членов семьи и близких родственников относится к слову «дарение», но не относится к наследованию, почему тогда наследование не выделили отдельным пунктом, как приватизацию или пожизненное содержание? Как вы думаете, почему? Потому что с точки зрения русского языка, можете почитать, я со всеми коллегами беседовал, с юристами, с филологами, с программистами, ну, мнение собирал. Все поддержат мою точку зрения. Если наследование или дарение от членов семьи и близких родственников, значит слово члены семьи, близкий родственник относится и к дарению, и к наследованию. Хотите рисковать? Рискуйте. Но я считаю, что льготный срок 3 года при наследовании только от близких родственников и членов семьи. И наследование, и дарение только от близких и членов семьи. Тогда 3 года. Так, минуточку. Так, что у меня тут... Ага. Ой, друзья мои, что-то я не то переключил, а это, наверное, во, да, камеру. Так, минуточку. Как точно понять дату определения кадастровой стоимости? Пишут, очень дату определения кадастровой стоимости, не понял вопрос. Дата берется либо на 1 января года, когда прошла регистрация отчуждения, либо на дату постановки на учет. Если не знаете какая сумма, делайте запрос в кадастровую палату. Прошу сообщить кадастровую стоимость такого-то объекта по состоянию на. И указывайте то число, которое вам нужно. Либо 1 января текущего года, либо дату постановки на учет, если это новый объект. Если переуступка, госпожа Ряпинская не понял вопроса. Как можно записаться на вебинар? Очень просто, у меня в профиле есть таплинковская ссылка, переходите, там такие кнопочки, YouTube канал, сайт и так далее, и в том числе бесплатный вебинар для риэлторов. Нажимаете, записывайтесь, вам на электронку придет. электронку придет письмо. Если хотите напоминание смс оставляете оставляйте электронку, тогда придет еще электронка, э, смс-ка, если телефон свой оставите. Если не хотите телефон, то на электронку. То есть в шапке профиля все есть. Переуступка до кадастра учета. Значит при переуступке правило 70% процентов кадастра вообще не работает. Ребят, это не важно. Если куплено по ДДУ при продаже менее 5 лет, можно указать сумму по ДДУ? Можно, Ольга? Указывайте, что хотите. Но просто мне э, нужно понимать ситуацию. Не, у меня есть чаты, кстати, в ВК, и там правила. Если задаете вопрос, укажите, когда купили, когда продали, какая доля, за какую стоимость покупали, за какую стоимость продаете, какая кадастровая стоимость, способ приобретения и так далее. Иначе четкий ответ не дать. Понимаете? абстрактные вопросы не люблю прошу меня простить если нужно ольга напишите мне э, в директ вопрос я с удовольствием вам отвечу э, по моему участку мили почему по участку миллион ха значит смотрите по земельному участку было 250 тысяч никогда не было по участкам 250 тысяч запоминаем статья 220 имущественные вычеты при продаже необлагаемый миллион по жилью садовым домам и земельным участкам это было всегда а по иному имуществу 250 то бишь нежилой фонд апартаменты гаражи неважно что там 250 по другой недвижимости а по земле миллион так что вот я вас обрадую не вижу как вас зовут конечно а миллион для каждого объекта нет вчера вы наверное не были миллион применяется в год на все объекты Запи ольга Записывайтесь на вебинар, вам будет интересно. Либо в ютубе посмотрите, выделите 3 часа, там бесплатно запись у меня лежит. Так, э, э, э, так изменения не совсем понятны. Так, ребята, есть... Ольга, вы пишите мне вопросы в личку, потому что... Э, после такого вебинара все придут непонятно куда, на, на вебинар, наверное, да? Так, значит, смотрите, если доходов нет, все равно действует 2 миллиона, просто вам возвращать нечего будет. Запомните, для покупного вычета 2 миллиона трудоустройство не имеет никакого значения. Поэтому рекомендую. У меня есть онлайн-курс, если очень кому-то хочется научиться. Называется «Налоги для риэлтора». В записи, с домашними заданиями, с конспектами, с презентациями, через год будете другим человеком. В личку писать Вадим.Баранча, естественно. Так, коллеги, у меня осталось две минуты. Если кому-то не ответил, напишите мне четкий и понятный вопрос э, в директ. Вадим.Баранча, либо ВК Вадим.Баранча, ну, у меня везде одинаковые аккаунты. Коллеги, я надеюсь, что я вам сегодня успел рассказать, еще появилась у нас статья 214.10, она регламентирует налогообложение сделок с недвижимостью, в том случае, если вы не подали декларацию, налоговая будет считать по выгрузке Росреестра, ну то есть там целый механизм, он еще не отработан, поскольку применяется к доходам 2020 года, 214.10, если вам интересно. Можете эту статью налогового кодекса почитать. Написано, конечно же, не людским языком, не человеческим. Но потом я буду подробнее об этом все, конечно же, рассказывать. Но у меня эфир ограничен, друзья мои. Когда наберу 10 тысяч подписчиков, смогу делать эфиры большие. Кстати, рекомендуйте, если вам не сложно, мой аккаунт для риэлторов, потому что я публикую полезные вещи. И далее я очень планирую сильно развивать Инстаграм. Вот и вы будете знать много нужных и полезных вещей. Надеюсь, сегодня вы получили какую-то пользу. Мне приятно, что такие вопросы правильные, грамотные. Можете ставить сердечки там, я не знаю что. Подписывайтесь на канал на YouTube и на аккаунт Instagram, потому что и в YouTube у меня уже там много полезной информации. Я развивать канал буду очень сильно этой весной. И ВК у меня вообще классно. Теперь я начинаю активно двигаться в Ютубе и Инстаграме. Надеюсь, что сегодня было вам интересно, вы узнали много нового. Ну, собственно, с вами был Вадим Баранча, налоговый адвокат, Санкт-Петербург. Те, кто что-то сегодня не упустил или опоздал в течение суток.